Спасибо. Тихо крутилась колесо, тихо крутилась с колесо. Мы в нем. Голос прорвался через сон, голос прорвался через сон, прием всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям прием, всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям прием. Много ли тех, кто все успел, много ли тех, кто не устал, как есть? Много ли тех, кто не из тех много ли тех, кто не перестал, кто здесь? Всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям прием, всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям. Прием Всем дровослышащим, всем здравослышащим, всем травослышащим Прием. Много ли пролетает птиц, много ли из них поют от боя? Смели, смири всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям. Прием... Всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям. Прием... Всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям, всем вашим радиостанциям. подборе песен для сегодняшней программы был скрытый посыл. Кто знает, тот поймет. От стены до стены война от судьбы до судьбы вино, От мечты до мечты страна. Где царит, где царит, где царит, Где царит тишина? Тех, кому стало через края, Она ведет за край земли. Ей пару строчек напиши, О чем молчит твоя. И ты ей обещала быть И ты ей обещала искать И тебе к ней не привыкать Ничего, ничего, ничего От нее не скрыть Тех, кому стало через края Она ведет за край земли Ей пару строчек напиши Отчего молчит твоя печаль? От любви до любви шаги, от весны до весны. Круги, по прозрачной студенной воде Только где она, где она, где она? Только где она, где? Тех, кому стало через края Она ведется к край земли Ей пару строчек напиши О чем молчит твоя? Идет за край земли, Ей пару строчек напиши, О чем молчит твоя печаль. А первое слово не помнит никто Здесь города горят от набора Сверхзвуков Россия. И сколько еще всего будет былого Как долго новости будут не новые Ведь каждое слово дороже второго А первое слово не помнит никто Но есть Этот голос, как воздух мне смотри, не горят корабли солнцу успеет. Горят корабли к солнцу свет. А ни вправо, ни влево Я посередине, здесь трудно дышать Ведь справа слова слева Те, кто не в нем, А из середины не пересказать Правого, левого, пятого, первого Которого, кстати, не помнит никто Я посередине, я посередине Я посередине, здесь трудно дышать Но есть голос, как воздух мне этот голос, как воздух мне Этот голос, как воздух мне Слово дороже второго, а первое слово не помнит никто. Здесь города горят от напора, завершзвуковые скорости, и все требуют слова дороже второго, но первое слово не помнит никто. Пока города горят, мне дорога. Я уйду к солнцу за горным хребтом, но есть голос как воздух мне. Этот голос как воздух мне, этот голос как воздух, голос как воздух. Посмотри, не горят корабли к солнцу свету. Эй, красное солнце, ты расскажи мне, Куда бы войти, чтоб горячее Солнце смеется, ты знаешь, имя мое, Но ты не в луче. Не могу знать, как ты бы не просил, Где моя земля, как лезь, я тебя скрыл. Кто мы и зачем, и Почему мы, спрашиваю, тишины? Эй, hey, море бездонное, неразделённое, Помнишь ли ты дар дорогу назад? Море спокойное, в небо влюбленное, Помнит вперед, все наугад. Не могу знать, как бы не просил, Где моя земля, как лететь без крыла. Кто мы и зачем и куда мы, Почему мы, спрошу тишины. Вкрутись, замолчала Только поет Слудвень не лес Кто упречала, А кто у начала Кто-то все понял Да и исчез Не могу знать Как бы не просил Где моя земля Как лететь без крыл Что мы и зачем Почему мы, спрошу тишины, Не могу, не могу знать, Как бы не просил, Где моя земля, как лететь без крыл, Кто мы и зачем, и куда мы, Почему мы, спрошу тишины, Не могу, не могу знать, Как бы не просил,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 Спрашиваю у тишины, спрашиваю у тишины, что те, Шоп. тишины. Хорошо, тогда последняя песня, молитва, собственно, то, к чему и перешло. Все ясно И с кем уютно И с кем опасно и если бы не к одним То почему к другим Если бы не к одним То почему к другим и меня, ангел Веди далеко, чтобы встретить себя где уже не боюсь через сотни причин Не оставив личин В дом, где горит свет А с кем-то вместе, а с кем параллельно, а с кем запредельно, И кто-то верхом на коне, А кто-то идет с кто-то верхом на коне, А кто-то идет с Уведи меня, ангел, Веди далеко, чтобы встретить себя. Где уже не боюсь через сотни причин, Не оставив причин в дом, где горит свет. А где есть двое, всегда есть третий. Не личные, трагичные, не явные, не гласные. Мне бы пойти за ним, мне бы пойти за ним, мне бы пойти за ним. Уведи меня, ангел, веди далеко, чтобы встретить себя где уже не боюсь через сотни причин, Но, не оставив причину, дом где горит свет, в дом где горит свет, дом где горит свет, дом, где горит свет.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 I'm yeah. the